Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы продолжаем проходить Киберпан 2077. В прошлой серии у нас было, типа, у нашего персонажа было раздвоение личности, там, другой человек был, очень какой-то рокер, да. Там. В этой серии я не знаю, что мы будем делать. Ну, думаю, у нас это раздвоение личности будет продолжаться, вот эта фигня будет всю игру, наверное, оставшуюся. Так-то вот так вот, да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает. Взять что-нибудь себе покушать, чаек, кофеек там, с печеньками или за бутербродиками, да. да. Вот сейчас сверните вот это видео, которое у вас идет. Если у вас написано кр красная кнопка Подписаться, прям написано подписаться, нажмите на нее, чтобы она стала серия и было написано подписано. Вот это самое главное. Да. Если у вас до сих пор это не сделано, то сделайте сейчас. А если сделано, то красавчики, Все. А мы продолжаем. Так, все, нам встретиться надо, с Мурой, я встретился. Здорово. Поговорить надо. Садись. Садись. Садись. Я садись. Ты выглядишь неплохо. Ну да. Ну плохо. Пока нас ехали видишь. в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Ну, а я выжил. Я такой. Чего вы, собственно, отменяете? для начала. Скажите. Скор... Я Она вы. Я сам. Я... И я бы на это не рассчитывал она... она скорее всего уже далеко Где? Вот вы сами и ответили на свой вопрос Эвелин уже далеко Вот и все. всё <смех> уже больше... Без понятия Эвелин много знала про Чип У нее угу. была засек... Не знаю кто она Но в ней... Да. Во мне тоже есть эта скользкость Какая? Вас выставили за дверь Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? А, угу. хм. а куда Простите, ]аете? что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так Штри. что. подожди, ты нужен мне. Юринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости. В... Какое Я, я хочу Чуть? отомстить. Здесь это сделать проще. Okay. Есть люди. Которые помогут мне прикончить Юринобу. Мне нужно только их убедить. Ну да, его ну, там охрана большая. А -а -а -а. а Ходить, еще? Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринобу преступник, что он убил Сабура Арасаку. Так он ее не убил, он не убил. Детектор лжи? Нет, спасибо. Убил, но каким-то образом В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Но он Во не умер. Всем... Он живой. Мы прошлые Соса. серии там видели, как он живой. Но... Или это было какой-то. Там, не знаю. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? А вот знаю. готовился к налету. Хельман. А вот, я знаю. Короче, мы просто заболтаем. Ничего интересного нет. Чуделю а, вот. и аут. И ч ⁇ Нос? Ушел. Очень интересно. Эй, я вообще-то слушал. Слышишь? Я знаю. Что ты сказал? Ч ⁇ слышал? Ты, Камура, не надо. Хотя бы один из вас не критик. Ну да. А смысл вот этого нарываться, блин? Так, не надо, что подумать. Том хороший парень. Да. Просто он говорит все, что думает. Он похож на моего отца. Отец тоже всю жизнь работал поваром. Бывает. А, надо... Спасибо за предложение. Да. А в принципе мне надо все ответить. Я обращусь к чучкаевляк. Для начала. И... Да. Слышь. А что, мы будем получается готовиться? Андерс Хельман. Так. А зачем? А Окей зачем это. вам Хельман? Вот именно. Это от него Сабуру Сама узнала о планах Йориногу. А, ну ладно. Ш -ш. Так. а где самое интересное? Ну, просто будем так. вот всю серию вот так вот просто смотреть, Мне нужен этот... как они там э, разговаривают. Ты... Ну, надо отсюда. Когда люди... Тогда до связи. Если... О, о, опять здорово. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Расака все так же хочет захватить мир. А вот это вот э, не, не надо. В хаос. По крайней мере. Без культуры вообще. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься. Типа ничего и не было. Ага. Вообще, вообще чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал... Хэ, такие я чё, я это пош... Представь, как... Оп... Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Так получается, они его не видят, да? А, ты сможешь мне помочь? Ты призрак Нет. прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразмы. Нихуя никого не помню. Сильверхен умер легендой. Такое не забывается. Да, да. Ну, смотря как. У если есть шли росту, забывает. Нет никаких нас. Да, вот им. Его тоже нет. Ну, видишь, и сейчас. Выполнено весь не сон. Позвонить Джуди. Ну, окей, я Ну, давай. А получается, эта миссия просто такая. Машина до сих пор горит. И? Это ты? Да, да. Блин, а я думала, Слушай, мне надо найти Эвелин. Нет, я выжил, Я бессмертный. Ты знаешь, где она? А где машина? Не спрашивай. Дочка. Запятая. Давай, может, встретимся и поговорим, а? Ты в не знаю. А -а -а -а. Ну, давай эту машину. Не выполнено? Чё не выполнено? Это моя машина. Я понял о бой опять какой то начнет. все переехали бой не надо мне бой я уезжаю все. до свидания бой окончили я все я уехала все бой окончен да? Да. а ч ⁇ там моя, моя машина уже горит полный сейчас взорвется нафиг все а тут больнички, я не окажусь наверное а то есть Тут все, если я сдох... Блин, это я сдох. Может, было, конечно, от третьего лица, наверное. Хотя мне и нормы, и от первого тоже нормально. А чё, в реальной жизни от первого он будет реалистичнее немножко. Так, так, радар. Вот радар это не, ре... не реалистичный, чем приехали. А, так мы тут сюда же приехали. И домой, и Почти мы... что домой, все, засаживай. Я приехал. ЗАКРЫТО?! Значит, бар закрыт, но не закрыт. Да я сам. Да я сам по куда собрался? там. Ничего. Джуди? Вот и... Нет, Джози, во. Ну ты зона. А что? до этого было небезопасно. Что да? вот мне Здравствуйте. Что я еще и займёшь... взял опять? Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Че происходит? О, а, так я какую-то фигню взял. А да вот и теперь, в принципе какая разница Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти, А мне Это ничего важно. не было. Зачем? Хочешься заналёт, который сам просрал? Ничего себе компы. Нормально, как и... В... старину, <смех> что-то скажем Лет сто назад такие же были, по-моему Ты можешь на вопрос ответить? Я Да, еще... вообще-то ну, ищи... В смысле? Если ты не знаешь, где она, так и скажи у меня нет Вот Все, уходи О, начинается Если хочешь. И где эти облака? На столе порт сигар с адресом. Забирай его и пометайся. Да, значит я буду еще... Где? Порт... Где? А вот это вот... Что это? Порт несу? Мега башня. Статусное место. Ну и все, я пошел. Буду сам искать, если не хочет. О, опять он вернулся. Облака. Он наркоман спалит. Он что, за мной будет ходить теперь? Затолпал совсем. Или, там часто Или работает. Блин, да он вечно появляется неожиданно, мне это не нравится. Ну сейчас возьмет где-то здесь, появится и все. Он же, блин, вообще капец, неконтролируемый. Появится где хочет. Че, на машине, да? Это машина тебе. Это... А это... это машина беремиться? Понятно. Это... Отвечай. Меня зовут мистер Хэндс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Окей. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. А, ему не надо это. Да. Наше знакомство честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Ну, да, наверное что у денег нет, хотя у меня есть работа, вот я сейчас ее выполняю, ну, но... ну, ладно, ладно. Блин, что я тут... не звони мне со всякой ерундой, понятно. Ну ладно. Не буду звонить тогда. А тогда мне, в принципе, нет смысла звонить. Тихие пачные. Блин, они только приехали. Нормально, еще выгодно. А эти машины иногда размытые. Вот если далеко машина, тогда они размытые. Даже моя. Вот, на эту машину. Смотри, размытая. Подъезжаю ближе. Она немножко не размытая со мной. Что, как это вообще понимать? Непонятно. Почему они размытые? Вот машина размытая. Вообще фары там нету даже. Во, вот опять не разбытая машина. Вот было. Во, опять не уже не разбитая. Либо у меня какие-то микросемы повредились. Либо я не знаю, что это такое. Значит. Либо это с графикой что такого. Сейчас графика ещ будет. Вс, я вышел. Че бой? А, не нормально. А что происходит? По-твоему, если вы и будете надолго... Я могу с пистолетом. предательство? Просто. А зачем мне пистолет достал? Добро пожаловать в облако. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Mm. Хорошо, попробуем. Ну, пока я не понимаю, что происходит. В смысле не могу войти? Какого хера? Не знаю. Опа! Сложно очень. Побежать. Ну, наконец! Пошло, Вицеалья! Да-да. Пошел. Нет. Я не туда пошел вообще. Ладно, нормально. Кто ты? Чего тебе надо? А, у меня лапа. Расслабься. Я просто еще одну девушку. Нифига, он меня убил. Давай не будем время перенес, Давай, ну, я не хочу. Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Я, не, буду. я не террорист. Вылезай! Не надо. Я его сейчас убью. Нет, быстро ХП-шку. Да как его убивать вообще? Нифига ну тебе. Ты что офигел совсем? Да я его сейчас убил. Он даже встать не сможет. Ладно, нет. Нет, быстрее, быстрее! <свес> да как мне его убивать вообще? Ты чё, офигел? <свес> не хочу. Как ни что, Олбираки, они там сидят, да, на смешно ему очень. Да нет. Я сам... Ну да, давай. Надо их перепить, серьезно, иначе все. Строма бы толстую. о круга ну, мне просто надо пройти Дядя, пройти надо да пройти надо просто Идите нафиг Нет, клевать, я не хочу с вами играть Эти тупые шуточки блют ваши Всё, как бы Забрать я буду. Фух! Выйти из облаков. Да эти тупые облака я не найду, блин. Я больше туда заходить никогда в жизни не буду. Тут же кто-то есть. Нет? Тогда нет много. по лифте на первый этаж. Да okay. бой до сих пор идет, каким okay. образом. Как думаешь, у этого фингерса мы ее найдем? Если бы я был предсказателем, то не оказался бы у Серьезно, Ой, ой, вон. Я уезжаю. О, опять всё размышляет Чё происходит? У тебя был план, но он провалился А, я понял, почему он типа он курит, а Потому я что, не курю Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо Ему? У меня не Карасаки знаю. личные счеты. я выставил их педи... А для этого... Ты ходишь? Есть... Да он уже тебе сделал террориста давно ты А добавишь. походу он урок и... террорист и все вместе Ладно. Ну, в принципе, да. Начнем из Показывайте. Скипч... сколько хп? Скипч... Да. Имен. Не понимаю, что общего умик. Пятьдесят. 50... Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там. Ну понятно. А, и как ты хочешь уничтожить Арасаку. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба. И да. у бомбы есть имя. Аль, ни разу про нее не слышал. Есть у нее бомба, конечно. Ну мы когда вы играли, у нее бомба была. Какого бомба Пойдем... у Надо понять, как забраться в Микоши. Чё, а новое задание? Это не выполнил, Десять нету. Ладно. Пошел. Вот моя машина. Здравствуй, у меня есть. Да, что? Опять машина. А как я сквозь двери ссылку? О, опять начнтся. Просто чуть-чуть за... даже не заделал. Вс, начнт за стрелянина, блин. Короче, эта серия будет, наверное, готовимся. к я в что-то можно так сказать. Ну а иначе я не знаю как. А я не могу куда хп. У меня там 87 хп. И хилок у меня крайне мало. Очень мало. И, как я на кулаках этого мужика завалил? Я хз. Вот как-то взял завалил. Вот. Хутбок можно было Хотя можно было немножко заплатить Ну и ладно, в принципе Чё пошло? Это или нет? А то это фигни плохо стало или что? Опять он за мной появляется? Блин, до сих пор не прорвёт Я прыгаю не так можно Можно я войти, пожалуйста? Походу нельзя Ах, Ты и да придут в эту дыру полным сад. Что Б, Б, Б. Давай быстрее рассказывай. Плату, не Я бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. А, ближе к делу. Нет, нет. Непонятно, что происходит. Угу. А, не говори её не так. Не говори, так они. Она, не... а, ну, если она ещё да. что-то скажет, то я ударит. Да. Это, наверное, опять охрана налетит. На ой. А... Ой, извините. А где снимает типа Где мне её найти? Угу. Пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Тогда я позвонил своему фиксеру. Куда? Давай быстрее рассказывай. Парник. Мне надо подождать. Ну, кстати, жду внизу. Ударить? Джуди права. Из-за таких, как ты, в городе невозможно жить нормально. Ты получил, что хотел? Тогда нахуй отсюда быстро! Я тебе сейчас ударю, я бы надо было ударить. Ну, что не беру а то совсем долго я бы его ударил конечно. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Да? А то я я еле выбрался через облака, там вообще капец полный. Давай только без истерик, пожалуйста. Таким, О, опять ты? Как жизнь, Чумба? Плохо! Чумба. Ты точно номером не ошибся? Если помнишь, при прошлой встрече я тебе морду разукрасил. Ты, возукрасил. а ну соберись. А, ну, это что такое? такое? Жить надо что такое? И у меня сегодня для тебя работенка. Да по я пошел на нафиг, я после этой машины а не хочу ковет, с тобой разговаривать. Ну и проставлюсь, естественно. Ну, что скажешь? Э, ну ладно. Ну ладно, уговорил, подъеду. Да что с тобой? А я всегда говорю, что ты четкий а что, ничего? Да, Кирк, говоришь ты много. И преврат не дурак. Всё, давай идите сюда. А, нет, Ви, только не в этот раз. В этот раз все пройдет ровно как надо. Да-да-да, посмотрим, не как он пройдет. Если еще же такая фигня будет все, не так Есть идеи получше. Наверное. Вытащить оружие, зачем? Сейчас надо подумать. Краска. Фирменка. У меня есть. Очпок, да встань! Думаешь, мертвая голова там есть? Надо проверить. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Дай мне встать. Я подожду. Что происходит, короче? Передевайтесь, давай. Мне там опять кто-то убьет, я наверное, доучусь с пистолетом. Кстати, Уже чувствую, хоть финя придет опять учиться тут. О, опять тебя вспомнился от Перед ногами прям. О, ох, нифига, куда мне идти еще? Сколько там это дела? 40, Давай, 40 Ладно. ты? А у кого-то заболели? Ч, можно? О! Ханормальный у него с пистолетом. А зачем мне склад ехать? Я правильно хотел поехать? Мне нужно что-нибудь. Я зайду как-нибудь еще. Ага. Наверняка. Я тут всякую штучку у озял. Вы не против? А мне нужно тоже. Давай лоб. Ага, его посадит. Что Покажите, нет. что у вас интересного. Давай. Ух, тысяча туда. Продать не нужно, давай, давай. Да, весь за. Приятно иметь с тобой дело. Вот и все. Просто не идиунс, нет. Приятно иметь. Вот и хорошо. Я побежу. Пробежка такая легче. Начинаю вечерняя начинают. Ничего. Залежай. Okay. Okay. А вот я повожу, нет? Ладно, я подслежу, подслежу. Дай подготовиться. Цепляй пока обручи, все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактирую. Привет, Вин. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может заметишь то, что я пропустила? Хорошо. Ну сейчас мы прогрузимся опять куда-нибудь. Опасной ситуации. Что происходит? А, типа я нету тащит. Ну, не меня менял. Ну кто показывает? Тащит. Ставит. Ну чё, ханами сейчас будет, да? Так, вырубили меня, допустим. Не, не вырубили. Ударили, пристегнули какую-то фигню. И чё? Очень интересно. И сейчас какая-то фигня произойдет, да? Взорвусь или чё? Чё так? Что происходит? Дуся, ну, всякое может перейти? Фига, я, я человек, что? Другого человека? И я включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Ой. Так получается, я все проанализировала. Так, это. Я настоялся вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И вот. что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс, при том, что там и со вкусом проблема, и с продуктами... Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. Ну, вай, да Это разведка. Бак и Слайс там тоже есть, но это все равно догадки. Это хлоп. Не справа. Выйти из... И это полностью. А как выйти? Закрыть. В любом случае, нам на электростанцию в Чартерхилле другие зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Всё. В принципе, да, все на этом. Ну, что... на запись ничего больше нет. Так, все. Ладно, поехали туда. Я поеду. Красное дело. Ты со мной? Да. Девятую улицу. Да, поехали. Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Посмотрим. Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. О, позволь. Ладно, я пошел. Так. А, о, понятно. Паркурчик. Давай, паркур, Добраться до главного здания. Ч, мы это развалины какие Вот он мужик какой-то. Ну как? Ой, блин, не весь ну, Да. Спасибо. Что за Ты там живой? живой? решил не играть в скрытность. Не-нет, неправда. Ох, нифига себе прибежал. Все. Или я размажу. Стопни, стопни! Ах ты. Можно его а. Не буду надо обращать внимание. Хакер, блин. А в смысле, как, ну, как не так? -то? Мне как его убивать вообще. На охоту сейчас твои. Да ты ч, без смерти? Вс, а патроны закон. Дубинкой. Я дубинкой не буду. Ты дебил дубинкой сейчас буду. Ну, не дубинкой Блин, мне дубинка это сейчас. Блин, я нету патронов, Где он? Где? Где? Где? Где? А это. О, ты ч? Я сейчас реально сдохну? Не Чего нету. Я не попадаю в него и косую А это наркоман где? Да где он? Я не понимаю, он где-то там сидит. Ну все, меня хайна. Нет! Сказал. Хотя их по-моему, не интересует. Вс, нет. Опять перегрев какой-то. Как мне того убивать, махкаман? Я не знаю, который перегревается. Я никак, я не убью его, я его невозможно. Вот где он? там где-то сидит, заселся? Вот. Как мне убить? Нет, нет, нет, нет. Вот не знаю. Может мне надо было вот этого все? Вот этого чуть не Он запрыгнул, мой. Сейчас мы его убьем. Ну, я потерял из вида, так-то Да, блин, залезь на эту фигню. Меня убили! Убили! Конечно, тебя убили! Я убили, ты прав. На команду! Смешно ему, да? Я не-не очень. Снаряжение. Так, нормально, что-то с уроном хорошим. Так. Ну, то вот такой Сто и выше, наверное, надо. Вс. Стоп! Вс. Вс. Ты умер. Да. Как и говорил. Офигеть, он тут опять не пойдет. А зачем вот я начал использовать, непонятно. Ну вс. В принципе, я половину убил. У реально надо нормальное снаряжение Что это -то? О. там? О! мы там патроны не допустил Ага, вот именно, она даже не, не используется Ок, <соспит> там было? Вообще нет. Ноль, считай Считай ноль ну. Чёрт <трижет> ты ты меня, меня? Я? Да я тебя. Опа, что там Я скопировала план. Сейчас буду. Попробую меня. Что такое вообще? Все. Офигеть, что происходит? Я сейчас Подрывают еще нету, Подрывают. Умеет подрывать тут. Я самого граната нет, но я не могу. Ага, себя себя подорвало. Круто. Все. Камера больше не включит. Да кто меня палит, я не понимаю, камеры все убил Нет, ну не существует больше камеры так. Мы перекружили О, начинается Это необычно, что вы дупинкой. Круто с дупинкой ходить О, опять перерублен чё опять перерублены? Так, мне куда надо? Найти проход подземельный Не выполнил. Открою Найти, ну где мне ну, надо находить? Вот это уходит? Вот это мы? Нет, я не могу открыть Силы не могу открыть Опа, нашёл попробую. А нет, не нашёл Вот здесь, где-то. Блин. А, это что такое? Я нашел спуск. Видишь, где? Ага, буду через минуту. Жди меня. Давай, месяц. Види, подожди. Я сейчас. Окей. Okay. Я, Я здесь. Как? как? Телепортировался? прокинулось? Лентер? Скорее всего. Слэн интернет, нет. Слендер. Ты слышишь? О, Что? Знакомая рубашка. Слышу, услышь. Кто мы идем? Ходи. Ходи. Ходи. Ходи. Ходи. Ходи. О, Нам надо в коридор, вот за этой комнатой. Знаешь, Окей. Ну, сорва расстояние сейчас придёт. Я могу их просто убрать тут заработать <таспорядок> Б! Прекрасно. Да прекрасно, ничего не убили. Да, прекрасно. Я тебе пошла 119 ну, не знаю это что у него сразу? 116? Понятно Где-то где, -то, где -то. А теперь опять перегружены будут, да? все время Чего нам делать-то? А как? А нам же получается надо вот А ну да, вот так вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Всё. Подсобка. Смотри, смотри. А как? Где он? Кто прям потронулся? Да, Давай. Он двери не умеет открывать. Потому что нельзя подставляться! Можно! Потому что можно! А убейте кого-нибудь! Офигеть! Сколько вы? тут вообще? Что-то... кого-то его... чего-то его... Уже ничего-то не его... Ты его уже ничего летом у него нормальные с оружки ещё. Перегрев, я перегрев сейчас помню. Да что ему сделать, блин? Блин, снаряжение... 120 урона. 58. Ну я потрогаю, не будет. Да. А чё происходит? Не Какой снаряжение? Да, где хотя бы есть? М -м -м. Так. А новый, который требуется, что-то. Да у меня дофига всего, я не понимаю. вот это вот все. Вот где он перегревает вот так вот. Я не понимаю, тени. Это он? Это камера будет. Нет! Нет, нет, нет! нет. А ну эта серия будет на 10 лет. Это разборка вообще на заботиках, да? сколько их нельзя все они в камеру. они теперь все загде тебе вой для меня вечно все вообще нету предмета да Всё, перегрев опять будет я уверен да на пистолет нормально менять а у меня пистолета бы нет. Ч ⁇ Да, я зря выпать. Вот это, например. Б. Вс ⁇ Серьезно, что я Трона ноль. Из нуля. Опять перегреваю. Каким образом? Где я всех перебью? Как он перегрев делает? Ай. Никто. Спасибо. Где-то вот тут сидят они перегревают Нет? А где? Я знаю, что они где-то здесь. Давайте нашли. Yeah. Так, а что не делать там? Да их не я. Где-то. Рядом со студией. Получилось что-нибудь найти. Ничтожество. Ничтожество, но... получилось найти ничтожество. Идем к лифтам. Пошли. Так что там кто-то на то я вообще все. Ты будешь меня защищать? Ты да куда ушел? Ничто, ничтожество где? Сам нам Давай, он? тебе трудно но... Сиг... Можешь а что? Можешь нести любую хуйню. Только нет. А ты блин? Сам такой. Что ну, ты ш... вообще здесь делаешь? А чего нам еще ждать? Не для того мы. А. Жуди а я ее выполнил. А, она не здесь. Вроде уснула Давай возьмем эту фигню и будем заканчивать. Пиширяем. Угу. Ну все, я еще где-то здесь сохранюсь. А что? Встретиться с жудим. Ну это потом. Это уже в следующей серии. Это мне лучше выбраться, конечно. А вот, все. Садись. Да, потом садись. В следующей серии сядут. А пока все. Это считаем, мы спасли чуди или как? Ну да, Так Это все. Ссылка на полистые ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.